Всем привет сегодня будем готовить тонкие постные блинчики на минералке с грибной начинкой блины получаются вкусными и красивыми такие блинчики с шампиньонами очень интересно смотрятся на праздничном столе так как постно является не только начинка но и сами блины блюдо подойдет абсолютно всем даже тем кто соблюдает пост необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сначала готовим начинку Лук нарезаем мелкими кубиками. Шампиньоны режем небольшими ломтиками. Затем разогреваем сковороду с подсолнечным маслом. Обжариваем в ней лук до золотистого цвета. добавляем грибы и жарим все вместе на среднем огне до полного испарения жидкости в конце соли и перчим по вкусу даем начинке остыть в это время делаем блины просеиваем в миску муку добавляем соду соль сахар перемешиваем и порциями подливаем минеральную воду которая должна быть обязательно с газом затем вливаем подсолнечное масло и размешиваем до однородного состояния Раскаляем хорошо сковороду и выпекаем блины. Огонь должен быть практически максимальным. Перед каждым блинчиком сковородку смазываем подсолнечным маслом. Готовые блины складываем друг на друга и накрываем крышкой. Теперь берем блинчик, по центру кладем начинку и поднимаем края кверху, чтобы получился мешочек. Фиксируем все перышком зеленого лука. Такую процедуру повторяем, пока не закончатся все грибы. Вот и все. Вкусные, красивые, постные блинчики с грибной начинкой готовы. Приятного аппетита!